Санек решил боксером стать, со скуки, или, может, для понтов, купил перчатки, не забыл и капу взять, боксерки, шлем, куда же без бинтов, лупил он грушу день за днем, без созидания, горели у него глаза огнем, ведь впереди соревнования. Настал тот день, настал тот час, залез на ринг он, готовясь к бою и, не поднимая глаз, готовясь встретиться с судьбою. Но гонг звучит, он руки поднял, готов противника убить. И вдруг он понял, что ему не победить. Перед собою он увидел нечто с огромным пузом и большущей губой. В широком рту его зияла бесконечность. Он влез на ринг, смеется все перед собою. Как трубы ноги, руки как кувалды. В глазах мерцают адские огни. Санек, усевшись тут же в позу Будды, воскликнул. «Всевышний, сука, помоги!» Но присмотревшись к роже страшной, узнал он прежнего себя. Когда сидел он ночью темный и жрал как будто вне себя... И вот тех дней напоминание стоит как будто наяву И в столь ужасном ожидании подумал «Как же я живу? Дела чужие нос сую я И получаю пиздюлей. Потом я девку провожаю Бегу к компу, играть скорей Собрал я тысячу бананов изудышив сто человек Сижу, как тысяча туканов Просиживая так свой век На боксе изменился я Теперь уже я не свинья Теперь уже я не сижу на сайте porno.ru. Я сбросил пару килограмм, и уж не жру я по ночам. В мозгу его мелькнула мысль, что нужно драпать. Но две кувалды поднялись, и Саня тут же взвылся ввысь, и гадовым хуком врыло и дал. Тот завалился и упал, перчатку, прикрыв фингал, он шевелиться перестал. Санек успех свой осознал, победоносно улыбаясь. Куль тяпки радостно поднял, сказал отчасти, запинаясь. Побил я самого себя. И что скажу я вам, друзья? Свою темную сторону я одолел. Я сильный, крутой. И так далее, и тому подобное. Там еще целый час он говорил, что он мощный, крутой и так далее, и тому подобное. Мораль. Все вы, ребята, сильно болеете. Санька я привел вам в сравнение. Но культ. Темную сторону вы одолеете, к вам придет выздоровление.